Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на частый вопрос, который задают те, кто только-только начинает заниматься музыкой, занимает, начинает заниматься музыкой в лоджик. Самый частый вопрос, с чем мне работать, с каким форматом, стерео или моно, вот, что мне лучше использовать, на какую дорожку писать. То есть я постараюсь сейчас в этом видео, насколько это возможно, ответить исчерпывающе на этот вопрос, Вопрос и надеюсь, что он будет полезен новичкам и полезен, ну, может быть, и уже профессиональным э, уже со стажем музыкантом, которые там какие-то нюансы, может быть, позабыли. В общем, надеюсь, будет полезно. Давайте по порядку. Значит, что такое моностерео? моно это, по сути, у вас когда есть моносигнал, то есть это один канал, который у нас звучит с монодорожки. Вот у меня здесь в проекте э, есть вот такой моновокал. то есть он определяется как очень легко у нас logic показывает какой тип файла у нас стоит на дорожке я напоминаю что тип дорожки и тип файла это не одно и то же у нас может быть моно сигнал располагаться на стерео -дорожке. то есть вот здесь у меня видите стереодорожка. вот fox 2 вот у нее два кружочка здесь у меня монодорожка, и при этом моно -э файл но я могу прямо моно файл перевести перетащить на стерео-дорожку, дорожка от этого не перестанет быть стерео. То есть надо это понимать, что это разница. Вот, кстати, тоже пример, что у меня сейчас стерео-вокал, ну, точнее, файл, стерео-файл находится на э, монодорожке Значит, что вообще такое моно и стерео? Моно и стерео, вот если с точки зрения именно файлов смотреть, то это просто файл с одним каналом данных э, звуковых и с двумя каналами. Вот двумя каналами здесь у нас левый и правый. Значит, что такое... Моноканал. вот в контексте logic по сути моно так такового в лоджике нет потому что у нас всегда на выходе стоит стерео выход то есть мы всегда работаем через стерео выход до тех пор пока вот вы сюда не нажмете и у вас не будет проект разделен на два моно выхода независимых. но так никто не делает все работают через стерео потому что мы работаем с вами в стерео и соответственно все что мы слышим в лоджике, по сути формат у этого стерео, то есть все, что вот, весь звук, который у нас в Logic приходит на нашу стереошину, так или иначе это стерео. Про маршрутизацию я уже неоднократно рассказывал, у меня есть курс отдельно по маршрутизации э, в рамках продвинутого курса, там я это тоже э, упоминаю более подробно, поэтому тоже зайдите и посмотрите, если вдруг не смотрели. Но в общем, идея вообще такая, что мы работаем в стерео. Так вот, что такое... Что происходит, когда у нас моносигнал Вот я сейчас засолирую Монодорожка приходит на стерео канал. То есть у нас вот стереоканал Давайте посмотрим Вот здесь очень наглядно видно Что здесь у нас всего лишь одна полоска метринга Потому что всего лишь один канал у нас в этом файле И дорожка, соответственно, тоже монофоническая Но здесь мы видим две полоски Они абсолютно идентичны, То есть их уровень абсолютно одинаковый но все-таки это стерео, потому что у нас есть левый и правый канал Так вот, если я сейчас, например, на дорожке с вокалом монофоническим Сделаю панораму, допустим, влево То эта дорожка как была моно Она так и останется моно Но мы уже услышим э, тот самый стереоэффект на выходе в чем он заключается? В том, что левая часть нашего выхода из Logic громче, чем правая. Почему громче? Потому что вот эта ручка панорамы в контексте моно-дорожки, это по сути ручка громкости между левым и правым каналом. Что из этого следует, если вы еще, надеюсь, вы не запутались? Если у нас стоит панорама в середине, то у нас с равной громкостью вот этот моно-сигнал идет одновременно в левую часть, нашего выхода и в правую, то есть по сути это можно назвать Dual mono. ну не можно, а это по сути есть дуал то есть если вы сталкивались с таким где-то понятием, вот имейте в виду, что именно это и происходит, то есть у нас из моно файл копируется два раза по сути вот с ручкой панорамы, и воспроизводится одновременно в левом канале нашего выхода из Logic И в правом канале нашего выхода из Logic То есть таким образом мы слышим посередине, как еще говорят, по центру Что такое по центру? Это когда у нас и левая канал, и правый канал абсолютно одинаковые И нам кажется, что у нас звук звучит откуда-то посередине Вот если вы сейчас в наушниках, вы как будто слышите звук у себя внутри головы, да? Если вы слушаете на мониторах, вы слышите, как будто звук идет между вашими мониторами Хотя у вас там ничего нет У вас там, скорее всего, экран вашего ноутбука или iMac. А и так далее. То есть это такой психоакустический эффект. В этом, собственно, вся суть стерео. А, ну и, и панорама работает как ручка громкости или баланса между, собственно, левым и правым каналом. То есть если я сейчас отправлю вот сюда на максимум влево, то у меня будет моно сигнал звучать просто с одной стороны моего стерео выхода. Ну и то же самое наоборот. Думаю, это понятно. То есть это у нас тип монофонического файла. Дальше у нас есть тип когда файл стерео, но по факту в него зашит моносигнал. Как это определить? Это можно определить точно по такой же схеме, что у нас э, информация и слева, и справа абсолютно одинаковая. Давайте послушаем. То есть мы слышим абсолютно одинаковый вокал. Видно, что э, и левый, и правый вот, метринг у дорожки абсолютно идентичны. Do it again. И самое главное мы видим по, по волне, то есть здесь вот по волне видно, что у нас абсолютно идентичны левый и правый каналы То есть вот они абсолютно одинаковые у нас, прям вся форма, время начала, громкость амплитуда, этот рисунок, скажем так, абсолютно одинаковый О чем это говорит? Это говорит о том, что просто был изначально моносигнал, то есть э, был записан вокал в моно и, соответственно, просто потом кто-то вывел это как стереофайл. То есть вывел просто через шину. Мы все, что опять же из ложика выводим, неважно, было оно моно или стерео, оно становится всегда стерео. То есть все, что мы делаем через обычный баунс из проекта, оно всегда получается как стереофайл. Поэтому вот у нас здесь тоже так получилось. Но это не значит, что этот сигнал у нас стереофонический. Потому что нету разницы между левым и правым сигналом. То есть это тоже надо помнить.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 Здесь уже все не так однозначно, потому что у нас левый сигнал и правый отличаются. Мы слышим, что у нас хай-хэт, например, в правом канале более явно выражен, чем в левом. Ну, давайте послушаем. Но при этом какие-то элементы барабанной установки у нас звучат посередине. То есть, опять же, в нашем вот этом фантомном центре, либо в нашей голове, если в наушниках, либо между мониторами, если мы на мониторах. Это говорит о том, что часть панорамы Вот, например, бочка Вот у нас играет бочка Бочка у нас была строго по центру То есть стояла у барабанной установки И поэтому мы видим, что здесь, ну, в этом месте Различий практически нет Но когда у нас играет хай-хэт Вот, например, отдельно у нас хай-хэт То можно посмотреть и увидеть, что Здесь а, фо... Сама форма волны чуть-чуть отличается. То есть она, видите, не идентичная. Здесь такая более острая, здесь такая более сглаженная. То есть есть какие-то изменения, значит, все, значит, это уже не монофайл. То есть это уже стереофонический файл. Вот я могу сейчас для сравнения сложить эту дорожку в моно. Вот, то есть слышно, когда я э, складываю в моно, сразу становятся барабаны узкие. Вот тогда уже все точно становится посередине, но если я отключаю, обратно переключаю в стерео, то наши барабаны сразу слышно, что опять становятся такими широкими, слышны, слышна реверберация комнатная, объемная, хай уходит вправо и так далее. То есть это говорит о том, что у нас все-таки стереосигнал, несмотря на то, что в нем есть моноэлементы. То есть это не надо путать. И давайте посмотрим еще, например, электропиано. Вот здесь такая же история. Здесь слышно, что а, более высокие ноты... Ну скажем так Партия правой руки Она у нас громче и играет правее А вот левая она больше посередине И чуть левее И вот здесь это кстати на волне тоже видно То есть у нас где вот играет правая рука более активно Видно что у нас форма волны толще Чем вот в, левом, в левой части сигнала И Поэтому в панораме Вот этого стерео Стереодорожки стерео Мы видим что у нас действительно справа Чуть больше происходит энергии Скажем так Таким образом, мы слышим, как бы, что фортепиано, опять же, у нас не, э, ну, точнее, электропиано, она у нас точно не монофоническая. Опять же, вот для сравнения могу сложить в моно. должны э, всегда задаваться вопросом, с каким источником вы работаете. Вы можете вот по файлу посмотреть, но общее правило довольно легкое для всех новичков, вот чтобы не путаться. Значит, у нас есть монофонические инструменты. Это, как правило, все, что записано на один микрофон. То есть, надо понимать, один источник звука это моно. То есть как бы вы что бы не придумывали, вот вы если вы записываете голос, э, у вас стоит один микрофон, у вас рот тоже один. Поэтому как бы вы не хотели, вы можете стерео, вы можете там квадрат сделать. У вас все равно из изначальная дорожка монофоническая. То есть вот как в вот случае вот с этой дорожкой вокала. И нужно писать голос на монофоническую дорожку. То есть вы когда создаете новую аудиодорожку, вы должны выбирать вот здесь именно э, режим. Mono. То есть вы здесь выбираете именно один вход, то есть вот можно выбрать стерео, 1 плюс 2, да, это у нас стереодорожка. Вам нужно выбрать один, то есть просто э, единичную, единичный вход, тогда таким образом у вас создается монодорожка, вот кружочек И вы записываете, соответственно, у вас все пишется в один файл, моно, монофайл Дальше, если вы хотите что-то обрабатывать, то, как правило, обработка тоже должна быть монофонической Uh, я знаю, что некоторые любят там ставить какие-то пресеты, где есть реверы, и по сути ревер может превратить монодорожку в стерео Такой бывает, вот давайте, например, я сейчас покажу, вот я беру ревер, допустим, Space Designer И вот видите, здесь у Space Designer есть режим Mono to Stereo, то есть что это означает? Это означает, что дорожка у нас остается монофонической Часть сигнала, который у нас идет до Space Designer, она у нас в моно То есть вот здесь у нас, я поставлю плагин, он будет монофонический а вот все, что идет после стерео спейс-дизайнера, у нас уже переходит в стерео. То есть и сама дорожка у нас тоже превращается в стерео. То есть спейс-дизайнер в данном случае как такой разграничитель. Он берет моносигнал вот этого вокала и превращает его в стерео. Для чего это нужно? Ну, нужно для того, чтобы вот этот э, эффект эхо ревера был стереофонический. То есть таким образом у нас появляется объем. Все, давайте теперь посмотрим с холом. То есть у нас слышно, что вокал также остался посередине, но вот ревер вот этого э, плагина у нас уже в стерео, то есть он и слева, и справа. Если я сейчас переключу э, этот ревер обратно в режим моно, дорожка возвращается в режим моно, с теми же настройками вы вот, можете послушать, как это звучит. То есть слышно, что и ревер, и вокал строго посередине, как будто где-то у нас, где-то между источниками звука, между мониторами или между наушниками. То есть так это и работает И соответственно, если вы вдруг хотите На моноисточник поставить какую-то стереообработку Отдавайте себе в этом отчет Потому что, ну, например, эквалайзер И компрессор, нет никакого смысла ставить Стерео для монодорожки Вы никакого от этой выгоды не получите То есть никакого преимущества от этого не будет поэтому я всегда рекомендую какую-то вот такую обработку прикладную техническую, такую как там эквалайзеры компрессоры, э, нойзгейты диэсеры, сатураторы вот такие все основные э, именно обработки сигнала исходного да, э, оставлять в том же формате, в котором был исходный исходный тип, то есть если это моносигнал то значит в моно а вот уже эффекты вы в самом конце можете ставить в режиме моноту стерео либо вообще эффекты отправлять через посыл на отдельную шину вот я сейчас сделал 21-ю. И на эту 21-ю она у нас в стерео. Уже могу поставить спокойно стерео обработку. То есть у меня мой вот этот ревер работает. Давайте проверим в режиме. Ну, лучше его переключить на стерео сразу. То есть чтобы он сразу в стерео режиме работал. И тогда у нас. Получается, что сама дорожка моно. Все идет на стерео-выход также в моно. Но вот этот моносигнал, который у нас посылается, копия его точнее, посылается на, диз... на Space Designer, она у нас здесь уже как бы обрабатывается стерео-эффектом и выходит у нас стерео-эффект со стерео-аукса. То есть вот это аукса 2 у нас стерео. Его можно тоже переключить в моно, но нам это не нужно. То есть я всегда рекомендую такие обработки все-таки делать через э, посылы, а не ставить на каналы. Но если вдруг вам вот... Нужно, необходимо поставить обработку на канал знаете, что в таком случае лучше использовать режим моноту стерео Но, правда, не все плагины поддерживают этот режим Некоторые плагины вообще не показываются на монодорожках То есть вы можете выбрать каких-то разработчиков, да, которые вам нужны И вы просто не найдете свой плагин, который вы хотите Такое тоже бывает, это исключение Например, у плагинов Waves такая проблема встречается И у некоторых других разработчиков У них просто, в принципе, в моно не отображается тот или иной а, файл Ну, тогда, возможно, придется вам переключить дорожку в стерео искусственно, то есть у вас дорожка становится стерео, при том, что сам файл все равно остается монофонический. И тогда вы уже работаете, получается, со стереофайлами. Но просто знаете, что, например, эквалайзер будет работать в данном режиме в стерео, хотя работает с моносигналом. Чем это чревато? Ну, лет бы 10 назад, я сказал, это чревато последствиями в виде э, большей загрузки процессора. Потому что по сути э, плагин обрабатывает один и тот же сигнал да, слева и справа. Но для плагина это как два разных сигнала. То есть надо понимать, что это мы понимаем, что это один и тот же сигнал. да, Что у нас вокал один, и он звучит как бы посередине, и слева и справа один и тот же. Но для уже компьютера и для процессора это уже разные истории, то есть когда мы работаем в стерео, это требует больше ресурсов, сегодня, конечно, это уже не так существенно с современными технологиями с современными возможностями хотя люди, которые работают там со 150 дорожками с кучей плагинов в одном проекте возможно экономия в виде того, чтобы переключить реально моноисточники на монодорожки и на монообработку может спасти некий запас по вычислительной мощности поэтому имейте это тоже в виду Надеюсь, что ответил на вопрос, когда использовать монодорожки и монообработки, когда использовать стерео вообще, что это такое. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях, пишите мне в личные сообщения, в нашем телеграм-чате, напоминаю, вступайте в него, если вы еще не там. И подписывайтесь на канал Logic Pro Help, здесь выходит много видео, в том числе видео-ответы на ваши вопросы. Всем успехов в творчестве, с вами был Дмитрий Урсул, всем пока!